На первый взгляд вам может показаться, что мы находимся в лесу, в каком-то заповеднике или что-то в этом роде. Все такое красивое, зеленое. Но нет, это я вам хочу сказать, предприятие, на минуточку металлургическое. Я не буду уточнять какое, но мало ли, вдруг сюда поломитесь все работать. А нам тут конкуренты, извините, времена сами понимаете. Так вот, о чем я. Вот у нас тут позаботилась руководство о предоставлении небольшой лаунж-зоны. Видите, да, комфортабельная лавочка, столик, водичка вот. Ну, кто-то уже попил, но как бы новую принести никаких проблем нет. Здесь у нас сад камней. Сад наполнен наш дендропарк точнее с самыми лучшими сортами что это у нас а, акация вот что вот это за дерево я хер его знает но я думаю не менее благородной породы да и вот самым таким подтверждением экологичности нашего предприятия может служить вот этот вот образчик живой природы или не живой, хрен его знает. О, брат. Не, не отзывается. Да, еще то размыто. В общем, о, появился фокус. Не, наверное, никого нет дома. Где-то пошел за покупками, наверное. Но не суть. Продолжим экскурсию. Как вы можете заметить, здесь Поработали ландшафтные дизайнеры. Не хочу вам сказать, поработали на славу. Здесь у нас как бы вот смотрите и пригорки, и приямки, и холмики. Ну, все как, в общем, понимаете. Да, не, ну как бы вначале вам сад ко мне показал, это должно было вообще решить все ваши вопросы. Возникнувшие.. В ходе моей съемки кстати съемка секретная так что ну, хотя место положения своего не раскрывал поэтому ага, вот видите у нас тут клумба э, сразу уже удобренная шла это как бы ну заводских настроек все как бы ну договор вы же сами понимаете контора платит контора не бедная здесь у нас ладно не будем мешать размножают плумбы но я вам хочу вообще показать более, скажем так, лаунж-зону для тех, кто хочет максимального расслабления и прийти после работы не уставшим, как все приходят с ваших офисов и так далее и тому подобное, а бодреньким, с чистым, ничем не запятнанным никакими мыслями умом, а вот у нас есть скала Познания Ну, кто как называет Кто-то летает, кто-то присаживается, отдыхает Ну и вот после того, как подышали у скалы Познания Мы спускаемся Сейчас, минутку, не так быстро Перемудрили ландшафтники К озеру Безмятежного Познания Присаживаемся здесь на бренышко. Специальная, кстати, вы видите, да? А? Изгиб. Но это явно, как бы, неспроста. Тут копеечку сразу видно. Вложено, мама не горю. И вот, присаживаемся на бревнышко. И созерцаем полный покой.